Всем привет, с вами Даниил Яценко, продолжаю проходить боссов на своем фейке, пока что будем проходить одиночных боссов, потому что с другом у нас, во-первых, недоступны, а во-вторых, там ворюги эти, которых проходить пока что не стоит, лучше пройти пока что какой-нибудь там иллюзионист. да, вот, иллюзиониста можно пройти, ну, скажем так, с моим арсеналом, то этот босс реально будет сложным для меня, потому что у меня всего лишь две кувалды осталось. За него дается один рубинчик, шапочка и два вертолетка. В принципе, можно попробовать попытаться, по крайней мере, пройти его. Ну что ж сказать. Сразу пьем с кувалды его. Так. Сразу пиздим эту шлюху с кувалды. Отлично. И дальше еще одна кувалда, в принципе. И дальше мы посмотрим, что будем делать. Потому что я пока не знаю, как его тут мочить, с чего. Потому что их клоны... Да, тут еще попробую гадать. Хотя, в принципе, есть один вариант, как их отличить. Потому что у меня нет бариков, нету охранников, нихуя нету. И без этого я как бы не смогу их отличить. Так, вот я его, походу, отличил. Ну, наверное, я, скорее всего, промажу. Пиздец просто. Порт тратить второй раз еще не хочется. Ну пиздец, ребят, ну честно. Уже затраты сильные, причем. Две кубал, два порта уже. Пиздец. А всего лишь два хода потратились. Давай, сам себя хотя бы заурончить. Ну, хоть так, хоть так. Теперь их вообще трое, блядь. Теперь их вообще трое, блядь. Ну и что мне сейчас делать? Я не знаю, что мне делать, у меня. Команда не сильная, блядь, смотрю. Так, будем потихонечку, потихонечку он пиздить. Раз. И два. С ружья, короче. Другого варианта просто я тут не вижу никакого. Потому что мне нечем просто их отличать. Ну вот я угадал. То есть этот был персонаж. Именно он. Клон. Хотя, знаете, ребята, вот есть какая-то тактика, есть тактика какая-то, как их отличить настоящего от клона. Я забыл, как-то подходишь к ним, типа, моргают они или нет, я не знаю как. Правильно? Сейчас посмотрим сейчас. По идее, они должны моргать, вот, один из них должен моргать вместе с моим персонажем. Сейчас посмотрим, если... Так, стоп. Так, этот вот так стал-стал. Если Лиза не за... находится сзади, значит отклон, по-моему, да? Да они все, блядь, одинаковые, сука. Я не знаю, как. понять, кто из них какой. Наверное, тот был настоящий, как раз. Снимаю, снимаю. Чувак пишет, снимаю, снимаю. Но у меня закрытый боссы теперь. Да, снимаю. Потому что у меня нету сейчас... Открытого босса на... На 2х2, чтобы проходить. У меня сейчас все боссы закрыты уже. Так бы, если был бы открыт варюки, то не знаю, вряд ли прошли бы, конечно, вряд ли. Просто сейчас, короче, будем пить и все. Другого варианта я тут не вижу, ребят, никакого. Просто ружьем и все. Ну а как еще? Ух, нихуя себе какая. Фугасочка пошла. Прямо в меня. Пиздец, она зауронила мне. Ладно, берем токсин. Наверное, если просру, то все равно. Как бы я обновлю страничку, и мой морс... арсенал не пропадет, то что я потратил. Как бы. Тут все хорошо пока что. Так, наверное, буду этих бить. Нижних, потому что... Не знаю, кого тут. У меня выбор, в принципе, небольшой. Ну, конечно, тут... Попал хоть в одного хотя бы. Блядь, ну сейчас уронит меня, козел. А нет, повезло. Самое трудное, когда их будет четыре. Вот это будет 6, просто. Ха. А тут у меня, смотрите, у меня есть ход хороший. Очень хороший ход. Ну как хороший? Более-менее хороший, я сказал. Если, конечно, получится, то я могу сейчас... Ну, ХП 100 снять может максимум. Ну, ложка, ну ложка нужна. блять, нахуй! Хотя бы одну минку надо поставить. Ну, блять, хрень. Честно, хрень, но шпуху как-то не настоящая сука блять хуйня хуйня а не ход честно ну хотя ладно нормальный ход только не сверляшка только не сверляшка сука ты бред не мог стрелять чем-то другим но не сверляшка ладно беру перевязку заебал уже реально шлюха так Что делать? <смех> что делать, ребята? Не знаю, что делать. Может, просто гранату кинуть. Осколочную. Но это не он. Это не он был. Сейчас опять стреляж какая нибудь да? Прям в меня. Нет, не в меня. Ну, хорошо, что не в меня хотя бы. Так, а вот здесь хорошо сработают. Знаете что? тут подумал кое-что. Очень хорошо сработают бочка фейерверков, которые у меня сейчас есть с собой как раз. Да. Она не нужна вообще нигде почти, но она у меня есть с собой, поэтому я ее использую. Не дай бог, она меня подведет, ребята. А то, что больше вот негде использовать ее. Кроме как вот тут сейчас. Сейчас еще в меня попадет еще. Сука, только не в меня, пожалуйста. А, и все мимо. Ну хотя бы две в него. Ну, неплохо так, неплохо. Хоть где-то она используется, эта бочка фейерверка. Хотя, хотя бы тут, блядь. Хотя бы, сука, тут. Можно, в принципе, и сейчас использовать ее. но а, сейчас толку. Какой смысл сейчас использовать ее, если, блядь. Ну, если бы они все стали наверху где-нибудь, тогда можно, в принципе, использовать ее. Так. Хотя можно, в принципе. Можно, ребята, можно использовать, я думаю. Ай, блять, все мимо, сука. А, нет, не все. Заебись вообще, блядь. Бочка затащила, прикиньте. Бочка тащит. Я хуею, бочка тащит, блять, пацаны. На иллюзионисты тащит она, блядь. Пиздец, просто. Первый раз с бочку ферреров. С таким успехом, блядь, ребята. На основе ни разу не пользуются ей, блядь, ни разу он. Тут такой успех, блядь, с этой бочкой, блядь. Пройду босса с первого раза, блядь. Благодаря ей, блядь, просто. Ну еще хуй этих убьешь теперь, блядь. Потому что их четыре, блядь. Найди пробовать одного... <смех> настоящего, блядь, пиздец. Попробуй тыщи блядь, его. <смех> так, что буду делать? Скорее всего... Верхние какие-нибудь там, я думаю верхние. Тут тупо наугад просто, ребята. Если кто-то знает, как их отличать настоящего от фальшивого, то... Пишите в комментарии, ребята. Потому что я сам не знаю. Раньше была тактика какая-то, как отличить их. Может верт использовать? Может реально верт использовать? Да ну нахуй я верт использую О, настоящий Зря потратил верт. Ну похуй. Скоро уже скоро свой будет уже и так. Все, прошел с первого раза, ребята. Босс легкий. <coughs> Вообще, две кувалды вместо трех потратил. Ой, два верта дали. Все, заебись да. Верт я свой Вернул, короче. <coughs> На стену, нахуй. Потому что мне надо достижение выполнять. Достижение в центре внимания, что ли называется, где нужно репостнуть 50 записей к себе на стену. Вот я уже тут дохуя. Так, отвечу ему все-таки, пускай. Так. Ну, в принципе, смотрите, 35 рубинов, что на них купишь? Что на них купишь? Я сейчас подумаю, на что копить, ребята, пока что... Ну, вот рубины я коплю, не, пока не знаю, на что, вот именно... Рубины я потрачу, наверное, скорее всего, на... Что? На что? На что можно потратить рубины? Сейчас подумаем, на что, потому что я не знаю, на что. Так. Барашку купить этого за рубины? Нахуй он нужен, честно. Пока что он не нужен. Ковры тоже не нужны за рубины. Фугаску я уже купил, это Хорошо. Н-ложку тоже купил я уже. Заебись. У меня же Н-ложка и фугаска за рубины куплены. Балкомет вот этот вот. Ну тоже пока не нужен. Фейерверк может нужен понадобиться в будущем. Купить фейерверк стоит за рубины сейчас тут. Вот. Или может, смотрите, еще вариант есть. Купить Крик. Ну, Крик очень дорогой, пиздец. На него копить еще полгода, блядь, этот Крик. Тем более пока что у меня нету никаких спонсоров. Ну, спонсоры они есть, как бы, но они... Именно занимаются казной клана моего, потому что они только в казну донатят, потому что на фейк я не вижу смысла голоса тратить. Короче, пока что рубины тратить, тратить не буду. фузы коплю, пока что на ранец. Все ясно. Следующий у нас босс по кличке Викинги. Ну, а пока что, как обычно, сейчас у нас... А голос супер босса, кстати, чувак. Кстати, сегодня боссы такие нетрудные. Хотя, как сказать, вместо... Секунду. Сегодня у нас, эти маньяки и охотники, блядь, всякие. Ну, охотник, блядь, он генераторы ставит. Угу. Просто первый написал, блядь. С тобой пройду, значит, так. Белая шапка эти. Твои 3 три эмблемки. Кстати, сколько у меня эмблемок уже? Эмблемок у меня сейчас сколько? Должно быть уже много. Ну как, штук? Десять точно должно быть у меня их уже. А нет, ну семь, ладно. Зови. Один перс. Я тоже одного поставлю перса. Че, сегодня я прошел? Так, что поставить? Очки хакера или или что? Нет, лучше всего поставлю этот цилиндр иллюзиониста, потому что здоровья больше у него. А этого перса я вырулю, нахуй. Все, сейчас пройдем. Так, арбалет у меня есть, чтобы травить. У меня его нету. Впервые в жизни я потратил на ставках бочку фейерверков, ребята. Быстрее, быстрее. Время-то идет. Время идет. Значит, я буду монтировать дольше видео. Чем больше снимаю, тем больше монтажа это время лишнее. Так. Первый ходит. Такая же карта, как и в прошлом бою. В прошлом видосе, короче. Так, тут тоже самая тактика. Такая же, только тут еще плюс. Прибавляются эти лазеры сраные, блядь. Босс такой же по сложности, только блядь, блядь эти лазеры и бучи, блядь. лазеры это очень плохо, вот эти вот. Они могут реально весь бой испортить эти лазеры. То есть этот босс получается чуть посложнее, чем вчерашний. Так, что мы делаем? Мой заход. Я вот думаю, отсюда съебаться. Просто сейчас вот рушу эту хуйню. И съебусь. С поля. С поля боя, короче, вот сюда. Ну и зауронил, естественно. Такая же тактика, ребята. Т -т Травим, короче. Только он блок кидает этот раз. Ну, блок, смысл тут блок кидать? Блок, не, у меня нет регенерации никакой. Хотя нет, у меня есть регенерация плюс сколько -то там ХП А токорок и все. А у напарника вампиризм. Что-то я, блядь, тупанул с этим. Ну, похуй, короче. Это уж не сильно влияет. У него бронер, блядь, тем более. Теперь гоу газ, кстати. Гоу. Газ. Кстати, ребята, я забыл. Эти Фредди, всякие джеки, они притягивают нас своими хуйнями этими, блядь, и. Могут притянуть так, что пиздец, как больно будет. Через все эти лазеры, ебаные. А вот это допускать нельзя ни в коем случае, ребята. Если, если мы допустим такое, то... Скорее всего, мы можем проиграть. У меня есть минка на ложка. Я, короче, буду уронить туда... Этого перса. Второго, который... Не под газовый стоит. Мне сейчас выгоднее того... Уронить, потому что тот... Пока что не под газовым... Я сначала ход так и хотел. А, ну он хотел тогда, я понял. А, охотник газ. Я не знаю, охотник сожрет сразу, блядь. Это шлюха жрет, блядь, постоянно. О, спасибо, чувак, спасибо. Хоть у меня будет регенерация, хоть маленькая. Хоть какой-то регенчик будет у меня. Сейчас Фредди подыхает, остается Джек. Он, походу, промазал кругом своим странным. Хотя Джек. Нет, это Фредди, он тянет, короче, на всю, на всю карту, блядь, бывает. А прикиньте бы сейчас сам себя за это за, затянул за, за, за бы, я бы охуел, я бы, я, бы, я бы реально парнул бы просто и все. Сам себя тянет такой, прикиньте вот реально через пол карты блядь, пиздец я бы орал. Как видите сегодня блять денёк удачный. Сегодня блядь, одно поражение было на три, ну, только на 300 и все. Мое настроение зависит тупо от ставки 300, блядь. Я пиздец, когда выигрываю, я, блядь, настроение поднимается сразу. Когда проигрываю, уже настроение тупо убывает Все, Пиздец, просто я хуею. Тупо вармикс влияет на настроение уже. Так, ну давайте, знаете, что сделаем? Просто сейчас я... Нет, пропускать смысла не вижу никакого. Потому что у меня есть ходы тоже. Например, вот такой ход, как тебе? Ну, неплохо же, да? Ебать, я снайпер, реально. Попал четко вообще, блядь. <coughs> тупо девать некуда, если, блядь, штучные. Просто я их использую. Ну, они... Просто некоторые штучные полезные есть, некоторые вообще бесполезные, которых надо всирать просто. Так, давай-давай, сдохни, пожалуйста, сдохни. Отлично, все. Теперь охотник остался. Теперь самое легкое, ребята. Самое изичное, то, что можно, может быть в этом вормиксе, это охотник. Его просто тупо... Тупо на урон. Даже газ кидать не нужно, потому что огонь, огонь. Огонь, барики там и все. Сегодня я пройду, пройду все миссии, потому что сегодня боссов прошли с первого раза всех. Теперь добивать их или нет. Я не знаю, добивать или нет. Порт залка тратить. Порт, ладно, тратить не буду. Потрачу сверляшку лучше. Хотя, ладно, тратить. Почему не... я буду тратить ее, блядь, смысл? Сейчас как раз напарник мой добьет его как раз. Что я буду тратить? стреляшку? Не трать. Не трачу, не трачу, все. О, блок кинул зачем-то. Пока что комбинации все очень легкие, и можно проходить хоть каждый день этих боссов, хотя бывают трудные. Но пока что все идет на изи. Теперь миссии, ребята. Миссии пройду сегодня все. Три миссии пройду, потому что в прошлый раз я не проходил вообще их, в этот раз пройду. О, ключик дали. Ключик. Это хорошо. Бураны. Хорошо. Просто хорошо, что бураны дали мне. Теперь у меня опять буранчиков уже есть. Бураны я коплю. Кстати, ребят, на этой страничке я буду. Скорее всего, на этой страничке я буду реально играть, задротить когда-нибудь, когда-нибудь пока что я не знаю когда. Но когда-нибудь буду задротить на, на ней, потому что у меня уже тут накапливается хороший арсенал. Ну как хороший, такой маленький пока что, но все равно копится хоть постепенно. Так, что там он пишет? Все. Так, теперь миссии. Смотрите, у меня сколько шапочек крутых. Пиздец просто. Очки хакера. Иллюзиониста. Белая шапка Йети, блять. И моя маска кролик Вуда. Сегодня напишу ему, ну, так, все, погнал, короче, на миссии, я распределил баллы, так, атака плюс, и броня чуть одну, сохранить, так, кстати, уровень новый, что дали? да, да, уровень новый получился у меня, заебись тогда, празднуем, тогда у меня 5 миссий, получается, сейчас у меня 5 миссий, пройдем все миссии, только нужно как-то, быстрее проходить, потому что чем больше снимаю, тем дольше я буду обрабатывает видосик. А тут, смотрите, тут уже целых три, короче. Бота. Раньше было по два бота, по одному, а сейчас три. Ну, тут, в принципе, игра на выносы пойдет у меня сразу же. Так, просто я сменки ставлю, минирую. Ставлю, минирую и узишечкой. И Все. Тут уж нечего даже тянуть резину. Надеюсь, он Надеюсь, он выскочил, блядь. Не выскочил нихуя. <смех> Понадеюсь, зря, блядь, я. <смех> Обидка вышла. Так, что тут? Зомбака можно вынести, да, ребята. Зомбака тоже можно вынести. Там две минки тоже утишка. А этого на урон как -то. Тем более, мне помог даже уже на урон играть с ним. Потому что он его задел, блядь, своей коврой базукой, блядь. <смех> Коровой базукой. <смех> так, ладно, идем Пиздить этого... От спешника. Так. Забираемся нахуй. Так, ящичек забираем. О, бочку дали. Так. Это не странно. Две минки и вынос. Надеюсь, я тут не топлюсь. Ну, я думаю, что я мог топиться, если бы... Я был нубом. А я не нуб же. Я же не нуб. Так, и будем просто бить его с узишечки. А с чего еще, блядь? Просто узишечка все. Ну да, узишка просто тащит. Просто та тащерская узишка у меня. <coughs> Хотя это я не, тащер не тащерский, нихуя. Нужно иметь, иметь, иметь прямые, прямые, прямые руки, блять, сука. <coughs> так просто берем сейчас дробашом Залезай. Так. Все шикарненько, все шикарненько получается. В один перс играть или в два все-таки пойти поиграть. Я думаю, давайте в два поиграем, потому что смотрите, у меня сколько шапок, блядь, сколько, блядь, шапок, и я даже не играю в них. Давайте все-таки два перса поставим сейчас. Будем играть в два перса. Блядь. А то так как-то неинтересно, блядь. Так, в принципе, смотрите. Есть у меня тут один, один вариант, я могу даже его вынести, быть Просто сейчас вот так сделаю. Ну, хотя нет, нормально, нормально. Повезло, отскочил от краешка от этого, блядь. Сейчас его выношу с узишки Ну да, он не отошел никуда, он там остался. Обидка. Берем аптечку 20 хп и просто узишечка сейчас. Надеюсь, я вынесу. Давай, давай, давай, давай и лети. Отлично, все. Так наемника, черпачка моего, вот так. И, наверное, возьму себе очки хакера, потому что они скоро исчезнут. Осталось чуть совсем погонять в них. Через час они уже исчезают. Так, поэтому сейчас будем играть в них. Скорее всего, ребята, буду копить на Крик я, рубины Не знаю пока что на что копить, но, скорее всего, на Крик. Хотя, может, еще куплю фейерверк себе, не знаю. Подумаю еще, Потому что фейер тоже нужен, как бы. Ну и Крик, чтобы в будущем, короче, играть. Хоть нормальной шапкой, блять, более-менее нормальной шапкой такой. Хотя, Крик, знаете, шапка нумская на самом деле. Она нуб нубская, она просто нужна для ворона, крафта ворона. Но мне, надо выгоднее будет фейер купить сначала, да. Я думаю, пока шапки у меня будет за боссов, тупо за боссов шапки буду получать, и все. Думаю, Крик не такая уж сильная шапка. Поэтому, наверное, скорее всего, буду копить феер. Или сейчас купить фейер. Ха, интересно, ребята. Может, сейчас куплю фер? Так, как тут вынести его? Ну, можно, в принципе, его Можно, можно, поверьте, можно тут дать. Две миночки и узишечка. Я, по идее, могу сейчас все купить, то, что захочу. Потому что у меня сейчас фуз, ребята, кроме ранца. Могу и барик, я охранника купить. все что угодно могу купить себе. Греб пушку могу купить, блядь. У меня сейчас фуз дохуища, но я коплю на ранец, блядь. А ранец очень дорогой, сука. Если бы... Если бы не ранец, я бы скупил то, что мог бы. все, блядь. Пускупал бы. Считает, у меня дохуища. Сейчас фуз этих, блядь. Ну как дохуища? У меня столько на основе сейчас нету, блядь. У меня на основе 3000 фузов всего сейчас, прикиньте. После моего крафта, блядь, респиратора, я на него все сливаю просто. Сливал 40 тысяч фузов на него сливал. И после этого, блядь, у меня осталось 3000 фузов. Ну как, я сливал не сразу все, а именно постепенно. Накопил 10 тысяч фузов, сливал. Давай, блядь, мастер рузи называется. Получается очень фиговый. Хотя у меня, знаете, Легенда Змейного выпала со второго раза буквально-таки. Со второго раза выпала Змейная Легенда. А тут и с сразу с 10 15-го где-то так выпал. Так, надо его вообще на урон пить. Чего я минки трачу, блядь? На урон же быстрее. Хотя нет, ладно, минку не зря кинул. У нас сейчас его ложкой добью. Хоть я далеко кинул минку, ну ладно, похуй. Так, забираем, нахуй, топлива очень мало тут на ней. конченая ложка, убогая просто. Ну и все, заебись, так. Прическа Элвиса. Хуйня, не шапка, честно говоря. Знаете, я пока думаю, может быть остановиться на каком-то уровне, посидеть на уровне, на 17-м, на, на 18-м, там, где-нибудь там, потому что, я не знаю, мне как-то очень впадут идти полностью до... 30-го -30 уровня, потому что ну, очень падал, ребята, поверьте мне. Это очень долгий процесс, во-первых, а во-вторых, как-то хочется поиграть на мелких уровнях, ребята. Почему-то, не знаю, почему. Хотя я и снимаю уровень с нуля, как бы прокачка полностью с нуля до 30-го уровня. Но как-то хочется поиграть реально, пиздец. Может фейк тоже качать свой, у которого у меня еще один фейк просто есть, другой еще один просто нет, а еще тот один. Где у меня уже нормальный арсенал только имеется? Вот у меня тут дохуя еще. Оружек есть уже купленных. Правда, фугасочки нет. Ложка есть у меня, фугаски нет уже тоже. На моем фейке. Но зато я сам копил все, ребят, без всего. Фугаску мне тут помогли, тут ребята. касса кинули мне тут. На том фейке я сам все собирал. Там даже шапки хорошие у меня есть, кроме... этих, конечно, купленных, магазинных. Я думаю, вы все знаете мой фейк. Ебать, у меня еще три миссии, а уже видос снимаю полчаса, пиздец просто. Я вам скажу, ребята, пиздец просто, как долго я снимаю видос. Так, ладно, давайте будем топить, например, нахуй этих сук. Потому что это ж пиздец, как долго я снимаю видос уже. Ну как, я прошел два босса хотя бы. И миссии, вот две миссии проходил я, ну пиздец, на минут пять минут проходил точно. Минут пять-шесть. где так. Очень долго все происходит. Хотя, в принципе, эта миссия будет очень быстро, ребята, потому что тут и Сделал хорошую ямочку, и туда можно их обоих скинуть. Главное, сколько скину я их сразу или потом скину. В смысле, только быстрее залезай. Ну, блядь, ну как обычно. Смотрите, что. Смотрите, что происходит. Пидорас там застрял просто, и все. Так, так, так. Залезай, нахуй, уродится. Так, все, отлично. Тут минк ставим. Опыт дали, опыт это, заебись. На каком мне уровне, ребята, качаться? Я не знаю, до какого уровня качаться мне. Ну, пока что я не знаю, просто мне нету нечем играть, как бы, у меня нету арсенала хорошего, чтобы играть. Потому что вот даже на основе у меня есть голоса, сейчас могу, могу как бы, голоса сюда кинуть на, на этот, на фейках, на свой. Но я хочу на основе скрафтить тебе лик, лик хочу скрафтить. Потому что у всех сейчас есть уже, блядь, носороги эти ебаные, блядь, у всех с ликами этими. Шапка очень сильная, ребят, поэтому я буду крафтить ее скоро. И на нее нужны голоса. Хотя, в принципе, я могу сам прокачаться. Без голосов до этого лика дойти. Но это очень долго. Это пиздец, как долго, блядь. Так, я думаю, месяц надо играть на 300. Потому что там, блядь, у меня шапок ни одной не куплено еще. Ни одной не куплено. Как бы нормальный игрок бы там зашел, быть Очень быстро. На 300 в топ там. Я просто играю очень мало, ребята. Я играю по, по выходным, в основном там... Иногда в будней, но редко очень в будней, правда. Ну вот сегодня набил я там, сколько набил? Я сейчас в топе есть. По идее должен быть в топе я уже сегодня. Где-то набил 400 рейтинга, да. Вот я в топе, было одно поражение всего, набил я тут сколько у меня? тысячи фусов у меня, блядь, и то, блядь, одно, один раз проиграл, блядь. и за это из ебаного, как раз, как раз я бой записал сегодня. Как, как раз я бой выложу этот, где я играл без поражений. И как раз у меня в конце, под конец уже вылетело, пиздец просто. Обидно. 3000 фузов где-то не знаю, где-то часа 3-4 играть можно, если без поражения играть. Хотя не знаю, как игра пойдет, короче. Бывает то, что и долго. У меня еще две миссии, в принципе, есть. Так, ну тут тоже топить их только, только топить, потому что, ну, карта такая. Хотя и ракеза этого... Смотрите, ракеза там стоит так хуево, что его хуй топишь еще блядь. Поэтому надо как-то... Блять, нахуй. Заебал. Сейчас я кое-что сделаю, ребята. Я просто сейчас придумал кое-что. Надо этого ракеза туда с... вниз, короче, чтобы он спустился, нахуй. То что мне там... Ну да, конечно, я тут... Хотя ладно, нормально, нормально. Я просто мог его там еще с собой чуть-чуть, и все, пиздец тогда был бы. Тогда я бы играл очень долго. Так, а так, поверьте, тут можно быстро очень выиграть сейчас этот бой. Так, эту миссию самую. Так, сколько у меня сейчас фуз? У меня сейчас сколько там? 11500 фуз. Ну, как бы, знаете, мне еще долго, да, ранее Если вот такими темпами маленькими играть, то очень долго, ребят, поверьте. А я уже не знаю, что снимать. Ну, как я знаю, что снимать, конечно, там... Боссы, пока что миссии, там потом что, потом то что снимать я не понимаю. Просто миссии, просто ставки, тупо, потому что я хочу полностью снять видос полностью, именно пол, полную прокачку с нуля. То есть каждый день, как я играю, я снимаю, а вот вне камеры что делаю, я не хочу. Так, я хочу чтобы тупо, чтобы все на камеру было, тупо все на камеру было. А так играешь когда блять сам, нихуя непонятно что делаешь. Так. Я, в принципе, даже быстрее на урон убью, чем утоплю. Потому что. Смотрите уже сколько у них ХП. Пиздец, просто. Что делать-то? У что ли? Ну да, конечно, на урон быстрее убить, чем утопить их. Сейчас сварочкой все то тут... Про... пройдусь немножко. Может я утоплю их все-таки. Ну да, один стал нормально, так более менее Сейчас он оттуда уйдет еще. Бля, я в просто. Еще, блядь, туда ушел. Ну ладно, у него хп мало очень было. Толку с него, блядь, взять. А вот с этим... Надо как-то разбираться будет. Ну, с я, может, топлю его. Я думаю, можно топить. Ну да, вот опилку не нужно мне. Хотя под вынос поставил. Пиздец. О, красавчик. Спасибо. Пылый ход сэкономил мне. Так, и у меня запись спец. Опять... С нуля начинается. Почему так происходит, ребята? У меня вроде лицуха стоит по А что у нас с нуля начинается? У меня запись опять. Как бы видео... Как бы разделяется на, на два кусочка. Думаю, я это уже говорил. Вы поняли, о чем я говорю. Еще одна миссия. Пройдем ее и, в принципе, все. Так. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, Что делать? Что делать? Просто с фугашечки ебашу. Прям туда, прям под него. Так, а этого шамана тоже можно топить будет. Ну, блядь, ну заебал. Вот шлюха, утопился. У меня остался черпак один сраный, который, блядь, убивается за пару ходов всего. Поэтому тут спорный вопрос еще. Могу проиграть даже этот бой. Хотя проиграть, то я проиграть могу но чисто случайно случайно просто очень потому что как обычно видели видели я прострал две миссии уже две миссии или одну на видос прям я снимал прям на видео просто я вот опьюсь и все блядь сам я не знаю как такое происходит ребята статистика моя просто испорчена уже так бы я без поражения сейчас пиздец обидно вот реально обидно как сейчас так подумаешь вроде бы как там миссия одна похуй но как бы цифры все решают статистика это Сейчас будет три проиграна, если блядь, я сейчас этого в сру просто-напросто. И все, сейчас будет три миссии проиграна. Как можно проиграть, проиграть на миссии просто? Я не понимаю. Как можно на миссии проиграть? Просто поражаюсь. Я не знаю, как тут можно проиграть. Надо будет надо быть таким даунсом просрать. Ну да, в принципе, я, не, я скорее всего выиграю тут. Потому что... Это ж бот, блядь. Все, вот и все. Даже я сюда уйду когда-то, потому что мало ли там, что будет. <шум> Шаман этот, сейчас посмотрим, как его можно утопить. Он косой какой-то. Сейчас я, я знаю, что сделать нужно. Сейчас фугасочку одну туда, под него прям. Потом возьму и ложку утоплю его. Нет, на ложки нет уже. Туда просто вжишка. Ну, знаете, хуёво так стреляются. Хотя нет, нормально. Там минка одна и и все, или грусь нибудь Попал! Ха -ха. Нихуя себе, блядь, поворот, ребята. Еще ушел. Короче, я трачу верт, ребята, блядь. Я сейчас простру, тупо из-за того, что, блядь, я не вынесу его. Я трачу верт. Плевать вообще. Хоть это миссия, хоть это не миссия. Я не хочу статистику дальше портить. Трачу верт, потому что, знаете, почему я трачу верт? Потому что у меня скоро будет свой верт, уже полностью свой. Сколько у меня осталось? Смотрите, у меня достижения все тупо вверх летят. То есть сейчас сто... 100... Ой, 1116, у меня сейчас будет тупо все достижения подниматься вверх. У меня очень быстро будет верт, ребята, поверьте мне. Через пару серий у меня сразу будет понятное достижение появляться. Потому что, смотрите, вот как у меня. Все просто летят. Даже вот напарники, то, 6 раз победил супербоссов этих, то у меня 6... Очков уже из 20 набралось. Так, ну все, в принципе, миссии все пройдены у нас. Следующая миссия открывается через час почти, что, блять. Ну, смысл мне ждать час, блять, чтобы снимать снять эту миссию, блядь. Ну, поэтому все. На сегодня я, наверное, больше пока что не зайду на фейк на свой. Завтра уже сниму, наверное, прохождение викингов этих ебаных. Потом Мастер Ветра и кто там еще Ромео и Джульетта. Правда, будет это трудно снять. Хотя, не знаю, может быть, и легко. Я так просто ошибаюсь Немножко. 15. Level. Все, всем пока, ребята. Подписочка на паблик на мой... Подписочка на мой второй паблик, где выходит прохождение сплеев на игру Stalker, Прохождение видосов на игру Stalker. Вот он пабличек. Мои ссылочки, все будут в описании под видео. <coughs> ну, всем пока.